Всем привет! С вами снова я, Ирина Быстрова. В этом видео я покажу, как сделать вот такие декоративные элементы в новогодней тематике. Это плоские элементы, которые подойдут для украшения, например, открытки, панно, может быть, подарка, бутылки шампанского и любых других подарков, которые вы придумаете. И вот такие объемные елочки, это все сделано. Перед началом и работы нет. вам нужно будет определиться с самой идеей, что вы хотите получить, какие элементы вам необходимы. А затем трафарет наносите на лист А4, на любой листок, и вкладываете его в файл. Либо просто покрываете целлофаном или пищевой пленкой. Это нам нужно для того, чтобы потом легко снять наш декоративный элемент после высыхания. Вам нужны будут нитки обычные для штопки, для шитья. Цвет подбираете в зависимости от вашей идеи. Если это, допустим, елочка, я выберу зеленый. Для маски я выберу черный цвет ниток. И э, клей ПВА. Клей ПВА я налила в емкость, развела пополам с водой, чтобы был пожиже. Туда я бросила нитку, оторвала просто произвольную длину нити такую достаточно большую, но не очень длинную, чтобы она не запуталась. И вот такую размокшую нить накрываю крышечкой от контейнера, чтобы лишняя влага соскальзывала и оставалась внутри моего контейнера. И берем нашу картинку и начинаем заполнять всю эту картинку такими Как бы колечками делаем такую ажурную елочку. Как нитка ложится, так я и укладываю ее. Главное заполнить максимальное количество пустот, чтобы их не оставалось. У нас должна быть и по контуру ниточка лежать, по контуру нашего рисунка и заполнять всю ее его серединку чтобы мы потом могли с легкостью снять вот эту нашу уже получившуюся формочку и использовать туда куда она нам нужна можно взять какой-то инструмент зубочистку спичку и подправить все контуры для того чтобы у нас рисунок был более четкий особенно если где-то какие-то острые углы вот и все примерно вот так должна быть заполнена Ваша формочка. И это все нужно будет оставить на несколько часов, а проще всего на ночь. Итак, теперь можно приступить к окончательному этапу нашей работы. Снять высохшие формочки. Вот что получается. Если вы хотите придать какую-то форму сразу, то ставьте высыхать уже с этой формой. То есть, если вы хотите, чтобы она как-то согнута, изогнута была, то просто какую-то подставочку можно вытащить. Бумажку и просто файл изогнуть в таком виде, какой хотите получить конечный продукт. И елочку снимаем. Удобнее сразу несколько картинок, сколько у вас там помещается, или несколько листочков, и одним в один прием все это выложить, высушить, и получаете какое-то количество декоративных элементов. По-моему, получилось очень симпатично. Вот такие ажурные кружевные элементы получились. По такому же принципу можете сделать елочку, только понадобится конус какой-то, я его тоже обтянула пищевой пленкой, чтобы легче было потом снимать. И к тому же принципу накладываете ниточки и потом снимаете и украшаете по своему усмотрению. Вот такие у вас получатся замечательные элементы декора. Надеюсь, что мое видео пригодится вам. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих видео.